суд над любовью Божьей. Глава 1. С чего все началось? Было время, когда все творение Божие находилось в полной гармонии с Богом. Каждый осознавал величайшую любовь Бога к Нему. Однако эта гармония и мир были вскоре разрушены грехом, возникшим в сердце Люцифера, которого мы сегодня называем сатаной. Библия говорит, что Люцифер был сотворен совершенным. Бог сказал ему. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Иезекииля 28.15. Имя Люцифер означает «светоносный», его имел сатана до падения. Бог также сказал Люциферу. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари. Разбился о землю, попиравшие народы. Исаия 14,12 Люцифер был совершенным, когда Бог сотворил его. Вне сомнения, он подчинялся первой и наибольшей заповеди, состоящей в том, чтобы любить Бога всем своим сердцем, всей душою и всем разумением. И чтобы любить Бога всем своим сердцем, Люцифер должен был понять любовь Бога к Нему, как написано. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. 1. Иоанна 4.19 Любовь к Богу всегда начинается с понимания и должной оценки любви Бога к нам. Писание не говорит о том, как долго Люцифер оставался совершенным, но там сказано, что в Люцифере нашлось беззаконие и из 28.15. Очень трудно представить, как Люцифер, который жил в совершенной вселенной с совершенным Богом любви, мог дойти до того, чтобы согрешить против Бога. И хотя это великая тайна, Бог открыл нам через пророка и Изыкиля несколько деталей относительно впадения Люцифера в грех, которые помогают нам понять произошедшее. Бог сказал. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Иезекииля 28,17. Если сказано, что сердце Люцифера возгордилось, это означает, что он стал гордым. Бог сказал, что случилось это из-за того, что Люцифер помыслил о себе, как о хорошем и прекрасном существе. И эта гордость погубила его мудрость. Какую мудрость Бог имеет в виду? Ту мудрость, которая состоит в познании Божьей любви. Именно эта мудрость была погублена в Люцифере в результате его гордости. Пока Люцифер был совершенным, он смотрел на Бога как на любящую личность, справедливую и честную во всем, что он делает. Поэтому Люцифер любил Бога всем своим сердцем. Однако Люцифер начал обращать свой взгляд на себя и думать о том, как он прекрасен, как совершенен и мудр он начал гордиться собой, своей красотой и своими способностями. Постепенно он начал верить, что он заслуживает более высокого положения, чем то, которое Бог определил ему. Он начал думать, что поскольку он такой прекрасный, то заслуживает лучшего положения на небе, а поэтому Бог несправедлив к нему, удерживая от него то, что он заслужил. И после этого Люцифер начал смотреть на Бога, как на личность, которая несправедлива, нечестна и эгоистична. Он больше не понимал сути Божьей любви. Его мудрость в познании любви Божьей и его любовь к Богу стали ослабевать. Мудрость Люцифера в отношении Божьей любви настолько исказилась, что он уже думал, что сможет управлять Вселенной лучше, чем сам Бог. Люцифер, наконец, сказал взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Исая 14:14 14. Через некоторое время после того, как Люцифер взрастил в себе недобрые мысли о Боге, он уже не мог спокойно носить их в себе. Он начал сеять семена сомнения в умах ангелов, верных Богу. Он желал, чтобы другие имели искаженное понимание о Божьей любви, такое, какое имел он сам. Библия говорит, что сатана был так успешен в искажении характера и любви Бога, что ему удалось склонить на свою сторону треть ангелов, которые и присоединились к его восстанию. Смотрите Откровение 12.4.7.9. С самого начала ложь Люцифера состояла в том, что Бог не был таким любящим и заботливым, каким сам себя представлял. Грех начался с сомнения в любви Божьей. И Люцифер знал, что если он посеет это сомнение в других, то они все присоединятся к его восстанию. Он поставил перед собой грязную цель – поставить под сомнение и осудить любовь Бога. Ева в Эдемском саду В конце концов, сатана был изгнан с неба, но при этом он не прекратил своей борьбы против Бога. Борьба была продолжена на земле.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 Она имела все основания верить, что Бог для ее же пользы и в ее высших интересах повелел не прикасаться к плодам дерева познания добра и зла. Бог сказал ей не есть плоды этого дерева, и что если она сделает это, последствия для нее будут очень плохие. Она умрет. Ева понимала, что плоды были опасны для нее, поэтому она верила, что Бог, любя и заботясь о ней, дал ей повеление к воздержанию пожалуйста, обратите внимание на умысел, который стоял за ложью сатаны. Он не просто противоречил Слову Божьему, утверждая, что Ева не умрет, но его истинным намерением было внушить Еве искаженное представление о Божьем характере. Сатана знал, что пока Ева понимает, что плоды дерева для нее опасны, она будет благодарна Богу за его предостережение. И тогда сатана обманул Еву, сказав, что плоды дерева на самом деле хороши для нее. Этим он поставил под сомнение благость Бога, заключавшуюся в его предостережении. Этого и хотел сатана. Он хотел, чтобы Ева смотрела на Бога так же, как и он, как на личность несправедливую, нечестную, жестокую, недобрую и нелюбящую. Вот какими были истинные намерения, стоявшие за первой ложью сатаны, которую он преподнес человеческому роду. Сатана посеял сомнения в разуме Евы. У нее возникло желание узнать, что же сокрыл от нее Бог в этих плодах. До этого она понимала, что Бог это сделал для ее же пользы, но теперь этому убеждению начало противостоять появившейся сомнении.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 Сатана добился успеха, заполучив Еву, которая присоединилась к нему в его восстании против Бога. Что послужило причиной падения Евы? Как мог Сатана убедить совершенное, безгрешное существо открыто восстать против Бога? До этого времени Ева не сомневалась, что Бог любит ее очень сильно. Бог сделал для нее много чудесных вещей. Он всегда давал ей все, что ей было нужно. И все было прекрасно в этом саду. Через подстрекательство сатаны у Евы появилось желание узнать, действительно ли Бог любит ее. Она пожелала узнать, есть ли что-нибудь хорошее в том, что Бог скрывал от нее. Она очень быстро поверила уже сатаны и засомневалась в Божьей любви. Она вкусила от плода, и мы все знаем, что было потом. Великая борьба Началом падения сатаны было неверие в Божью любовь. Неверие в любовь Бога убедило Еву согрешить. Неверие в Божью любовь держит и нас в грехе сегодня. И только через откровение безграничной Божьей любви и наше понимание ее, мы можем вернуться к Богу, в отношении любви, превосходящей все, что только мы имели. Многие годы человечество находится во тьме, не зная об огромной любви Бога к Нему. Чтобы ясно показать свою любовь и освободить своих детей, Бог послал в мир своего единородного Сына. Иисус пришел, чтобы явить удивительный характер Бога и ту любовь, которую Бог питает каждому из нас. Он пришел, чтобы показать раз и навсегда, что Бог есть любовь, и любовь его так велика, что он готов отдать все самое дорогое ему, чтобы спасти тех, кто восстал против него. Познание Божьей любви находится в центре великой борьбы между Христом и сатаной. Целью сатаны является обмануть людей в отношении истинного характера Бога. Он хочет заставить нас поверить, что Бог не такой любящий, как он говорит о себе. Сатана знает, что если ему удастся убедить нас в этом, мы никогда не сможем полностью доверить нашу жизнь Богу, не сможем иметь достаточную ненависть к греху, такую, чтобы это помогло нам перестать грешить и одержать победу над зверем, не получив его начертания в период великого кризиса, который вскоре разразится в этом мире. Только имея истинное понимание Божьей любви, мы сможем любить Бога настолько, чтобы соблюдать заповедь, которую Иисус назвал первой и наибольшей заповедью. Он сказал. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, Сия есть первая и наибольшая заповедь». Матфея 22, 37, 38. Ангел, имеющий жизненно важную весть. По причине того, что борьба против Божьей любви приобрела столь яростный характер и подошла к моменту завершения истории этого мира, а также к предстоящему кризису, связанному с начертанием зверя, Бог послал своему народу особую весть, символически представленную первым ангелом из Откровения 14. Понимание этой вести даст нам возможность одержать победу над зверем и образом его, и начертанием его и числом имени его Откровения 15-2. Сразу после того, как Иоанн сообщает о числе зверя и грядущем кризисе, он пишет. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечные Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. Откровение 14:6. 6. Этот ангел символизирует работу по провозглашению вести, живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу, которую совершат некоторые представители человечества. Это та же самая весть, которую имел в виду Иисус, когда сказал «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Матфея 24:14. Перед самым концом истории Вечной Евангелие будет проповедано по всему миру. Что такое Вечное Евангелие? Слово «евангелие» означает «радостное известие» или «радостная весть», как написано, как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Римлянам 10.15. Итак, эта весть, которая должна облететь весь мир в скором времени, является радостной, хорошей вестью. Какая радостная весть может быть вечной радостной вестью? Кто-то может сказать вам, у меня радостная новость. Я только что выиграл миллион долларов. Это может быть радостным известием, но это временное радостное известие. Это не вечная радостная весть. Вечная же радостная весть является радостной на протяжении всей вечности. Павел пролил свет на этот вопрос, написав.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 Воистину, это вечная радостная весть, радостная от того, что она будет радостной на протяжении миллионов лет и всей вечности. Павел сказал здесь нечто, что нам необходимо отметить особо. Он сказал, что Евангелие является силой Божьей ко спасению. Когда вам открывается благость и любовь Бога, тогда это становится реальной и могущественной силой, которая меняет вашу жизнь. Павел в другом месте выразил это так. Благость Божия ведет тебя к покаянию. Римлянам 2:4. Понимание благости Бога, Его любви, сострадания, нежности и милости приводит нас к покаянию и побуждает нас служить Ему с радостью. Любовь — это то средство, которое использует Бог, чтобы удалить грех из нашей жизни.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 за этим ангелом сразу же следуют другие два ангела, с дополнительной информацией, которая должна послужить нашей победе над зверем и его начертанием. Но только первый ангел дает точное указание о том, что нам следует делать. Вот эти три указания, которые необходимо выполнить. 1. Убойтесь Бога. два, Воздайте Ему славу. 3. Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море и источники вод. Мы видим, что весть первого ангела призывает людей к признанию истинного Бога и поклонению ему. Только что мы выяснили, что вечное Евангелие необходимо, чтобы показать благость и любовь Бога. Это призывает людей к познанию личности Бога, его характера и любви, что сделает возможным для них полюбить Бога всем сердцем и одержать победу над зверем и его начертанием. Только те, кто понимает смысл вечного Евангелия, смогут поклоняться Богу в духе и истине через послушание первой ангельской вести. Важнейший судебный процесс всех времен Сатана поставил под сомнение любовь Бога. Он вовлек Бога в судебный процесс, и вы на этом суде призваны быть теми присяжными, которые решают, кто прав в этом споре. Суд ожидает вашего решения. Ваше решение будет иметь вечные последствия, так как оно определит ваше отношение к Богу, глубину вашей любви к нему, ваше послушание Его заповедям и, в конечном итоге, ваше право войти в Царство Небесное. Будете ли вы одним из тех, указывая на которых Бог торжественно провозгласит? Это те, которые соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса. Откровение 14, 12. Примечание редактора. В этом стихе, в греческом оригинале, предлога «в нет» и это означает, что верующие последнего времени будут иметь совершенную веру, такую, какую имел Христос, живя на земле. Будете ли вы одним из тех блаженных, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами? Откровение 22:14. Если вы желаете быть в их числе, вам необходимо сделать правильное решение на этом великом суде, в котором сегодня принимает участие каждый из вас. Вам необходимо самому, лично, проверить доказательства, чтобы понять Бога так, как Он открыл себя в Своем Слове и через Его Сына Иисуса Христа. Только тогда о вас можно будет справедливо сказать, что вы истинные поклонники. Иоанна 4, 23 Пожалуйста, продолжите чтение, поскольку перед тем, как вынести решение, доказательства на этом суде должны быть тщательно исследованы. Соломон сказал. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Притча 18.13.